Привет, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить на такую неожиданную для вас тему, возможно, это продвижение музыкальных коллективов. Дело в том, что, во-первых, мы все можем на этом заработать, и некоторые из вас на этом зарабатывают, я знаю. А, Во-вторых, просто хотел привести удачные примеры и неудачные примеры. На экране у нас сейчас Полина Гагарина, и что очень здорово здесь, да? Она в Перископе записала там свою, э, свое исполнение песни. Людям всегда нравится смотреть бэкстейдж, какие-то записи с репетиций, какие-то приколы с репетицией. И обратите внимание, что практически у всех, кто что-то делает в перископе, особенно если это исполнение песен, они набирают довольно много. Давайте, может быть, введем там, я не знаю, Полина Гагарина перископ, или давайте кого то другого исполнителя введем. Вот. Я хотел просто привести пример того, что очень много очень крутых реальных исполнителей не используют эту фишку. На примере одного из моих любимых музыкантов молодости но об этом чуть позже итак как вы видите перископ гагариной перезаливают очень много она прокачивает свою медийность соответственно больше интерес к ее песням, больше интерес к ее трекам и заметьте это не официальный канал, это просто перезаливы я использую такую же тактику для своих роликов то есть если вы знаете или не знаете можете подписаться, есть канал где перезаливаются мои перископы, их перезаливаю не я я помог человеку подключить партнерку и он теперь зарабатывает на перезаливы моих перископов, но таких каналов довольно много то есть перископ позволяет прокачивать человеку медийность. Так вот, что хотел сегодня, про кого поговорить? Да-да, не удивляйтесь, Валерий Александрович Кипелов, кто его знает, кто его не знает. Шикарный мужчина, мужчина очень крутой, один из самых крутых вокалистов России, действительно это так. Но есть один косячок, но не у него, а у тех, кто занимается его продвижением. Я хотел бы сегодня так подружески покритиковать, да и посоветовать, что можно сделать. Ну а вы можете эту информацию воспринять как то, на чем вы можете тоже заработать. Да? Суть в чем? Давайте посмотрим, как выглядит, например, YouTube-канал, потому что мы все-таки с вами в основном ютуберы, да, этой группы. Ну, мы не будем придираться там к оформлению, кому-то нравится такое оформление, кому-то, наверное, нет. Я считаю, что превьюшки для многих вещей можно было хотя бы сделать, но ну, это как бы уже дело наживное. Смотрите, какой есть очень крутой формат, который аудитории интересен. Есть замечательный формат, Валерий Кипелов отвечает на вопросы. Это занимает у него полчаса времени, он садится и отвечает на вопросы. Что плохо, да? Нет тайм кадов вот, То есть даже, даже кто-то вот здесь не соизволил это сделать. Более того, этот формат был один раз, насколько я вижу, здесь использован, три месяца назад, и это заглохло. То есть, понимаете, я заметил, что у многих музыкантов вот с этим большая проблема. У них нет мощного СММ-щика, мощного специалиста, да, который в интернете мог бы их как-то поддерживать и продвигать. Заметьте, что куча групп, ну например тот же самый Noise MC, во многом продвинулись благодаря тому, что у них была мощная медиа -активность. Понятно, что вот именно эта группа кипелов, она не будет снимать какие-то там провокационные видео, не будет с кем-то драться, да, потому что это серьезные люди, которые играют металл, причем играют давно. Но им нужно больше взаимодействовать с аудиторией. У аудитории есть интерес. Как вы знаете, у таких групп есть куча фан-клубов в разных городах, в разных местах. И, казалось бы, почему эту тему не продвигать? Но, к сожалению, группа отказывается, ну, отказывается себе в том, чтобы получать новых поклонников, просто не снимая практически видео вообще. Ну вот они соизволили новогодние видео выложить, и опять, видимо, три месяца нового ролика ждать от них не стоит. Именно поэтому у группы довольно большое сообщество ВКонтакте, 100 тысяч человек, именно поэтому у них YouTube-канал 25 тысяч человек, ну то есть их вообще практически на YouTube никто не смотрит, только на шару, случайно, если бы видео выходили раз в неделю, Пятничный чай с Валерием Кипеловым. Ну, а если Кипелов в этот раз не может, возьмите кого то другого музыканта из группы. Пятничный, пятничный, пятничный чай, да, пятничный эфир с музыкантом группы Кипелов. Что еще хотел э, показать. Есть такая группа металлическая. Называется она Ария. И там э, был очень интересный у них прикольный ивент. Это был прямой эфир. вот. И в прямой трансляции можно было посмотреть, как они играли музыку э, в пивоварне. Там кто-то их поддерживал, там это спонсорская вся, вся была тема, да. Классные камеры, то есть сделали прямо стрим с крутыми камерами. Я видел, там очень много человек в онлайне смотрело. Но беда таких вот мероприятий, что они проходят очень редко. С другой стороны, что мешает группам, да, которые живут, ну, не то чтобы бедно, да, но в принципе музыканты, как вы знаете, зарабатывают не очень много, особенно малоизвестные. Ну, к этой группе это не относится. Что мешает ребятам делать стримы, в которых они играют песни за денежку? То есть это абсолютно нормальная вещь для музыканта. Закинули, допустим, донатом тысячу рублей, вы сыграли эту песню. Закинули тысячу рублей, вы сыграли эту песню. За час можно спокойно сыграть песнь 7, и у групп такого уровня не будет отбоя. Задать вопрос там сто рублей, ну просто донейшн, да, потому что много будут писать, понятно, тут чат будет разрываться сыграть песню это же отличная модель монетизации с ребятами собрались, под гитарку сыграли фанаты будут в восторге и никто не воспримет это в штыки потому что всем понимают, что это серьезная группа, которую многие слушают и там, 30 лет коллективу тем не менее у них вот такие события к сожалению проходят редко и как вы видите у них, как у их товарища Кипелова ну практически не развитый ютуб канал хотя казалось бы хотя, казалось бы. вот правда они стараются хоть какую то делать эту, но опять же здесь очень много очень много проблем с контентом, он какой-то непонятный, мутный мне, например, вот как, как зрителю сходу непонятно, что такое XXX файлы, да, вот это что, что происходит. И, как вы видите, просмотров, естественно, тоже довольно мало. Вот. Что касается других социальных сетей, то здесь стандартная ошибка, опять же, вот у группы, да, в том, что у них во всех социальных сетях одно и то же. То есть я, например, сейчас, когда веду свои социальные сети или клиентов что-то ведем, у нас ситуация такая, что мы стараемся сделать в каждой социальной сети какую-то историю. Вот, например, смотрите, у меня есть Инстаграм. Он называется «Pontanization 665». Я мог бы просто выкладывать свое тупое лицо, но я туда выкладываю обзоры книг. То есть я говорю, вот эта книга хорошая, эта книга плохая. Да? В то же время у меня есть, например, «Перископ». В «Перископе» совсем другое, на моем канале совсем другое. На моей странице ВКонтакте там плюс-минус какая-то компиляция. Да? То есть разный контент. Здесь же, то есть где бы ты на эту группу не подписался, ты примерно видишь одинаковое. Там отрывок выступления с «Беркутом», отрывок выступления с «Беркутом» в «Твиттере» и в «Фейсбуке» отрывок выступления с Беркутом и ВКонтакте на официальной странице, кстати, которая даже с галочкой. Я думаю, что здесь я тоже сейчас увижу отрывок выступления. Но ну, здесь в групп группа ВКонтакте хоть как-то обновляется, но отрывок выступления с Беркутом мы тоже можем увидеть. То есть я понимаю, может, мы хотели, чтобы он набрал больше, он действительно набрал 336 репостов, что неплохо. Но что я хотел бы сказать? Возможно, молодые люди, девушки слушали бы более хорошую музыку, например, музыку вот этой группы, потому что они действительно играют очень достойный металл. А если бы вы вели активную Политику. Понятно, что музыкант этим не должны заниматься, но у группы есть директор, есть какие-то менеджеры, да, какие-то, ну, как какой-то все, ну, коллектив, да, который этим занимается. Эти люди или не работают, или не отрабатывают, или этих людей в коллективе нет, и все ведется вот так вот, мне кажется, в наше время это недопустимо. Группа могла бы быть намного более популярной, если бы использовала новые инструменты продвижения, новые фишки продвижения, и просто делала какие-то регулярные рубрики. Поверьте, если бы вы делали каждый вечер, там, в пятницу... Какой-то стрим, даже пусть в перископе, вот взяв телефон, я уверен, что у пяти взрослых мужиков телефонов там полные карманы. Взяв телефон, вот так по перископе, поотвечав на вопросы, вы бы уже поднимали свою популярность, вас бы больше людей узнавали, ваш перископ перезаливали бы. Я уж не говорю о том, что музыкальный материал здесь на очень высоком уровне. Почему, ребят, я решил вам всю эту историю рассказать? Дело в том, что сейчас полно музыкальных коллективов, которые вообще ничего не понимают о по подвижении. И у некоторых из них есть бюджет. И такие люди ко мне, например, в том числе и обращаются. Поэтому, возможно, это та ниша, которая не сильно занята и которая была бы вам интересна. Продвижение музыкальных коллективов, музыкальных групп, исполнителей ВКонтакте. Так что я вот так вот вам сделал короткий экскурс, да, что можно сделать. Ну, решил тоже подсказать, может быть, кому-то из группы Кипелов, как они могли бы сделать лучше. Ну, а для вас это еще один способ заработать, занять нишу, в которой практически нет конкуренции. Спасибо за просмотр, надеюсь, что был интересен, надеюсь, что рассказал что-то новое и забавное. Удачи вам!